Я Сколько мы с тобой? Ты же а? такая? Пашка что? Сегодня у нас я не знаю, Димон как всегда знает, какая сегодня дата. 24 мая. Вот сегодня 24 мая, завтра будут выборы в Бундестаг, то есть государственную думу Германии. На Украине будут выборы президента. А мы сегодня гуляли. Очень много гуляли. Ну да. Прошли около 10. 10 да? Прошли. Почему 10, говорим, потому что мы в одну сторону 5 вдали, в другую сторону. Мы дошли до одного там столбика, в котором было написано, что до поселка Лек 5 километров. Ну, хорошо погуляли, неплохо, но, к сожалению, ничего в голову не пришло, мы ничего не снимали. Единственное, кроме вот этого видео, и Димон несколько фотографий сделал природы. Все, на этом тоже там чуть-чуть сделано, но ну, не очень получилось, мне кажется. Просто делали вид, что мы чем-то заняты, наверное. Сейчас нас закроет солнышко, вернее, тучка нас закроет. Я даже вижу, как она вот поступает на лалазить, налазит. налазит. Угу. О, у меня лицо какое красное. Вспотевшее. Листящее такое. Ну, классно, что закрывает. Да? Погода сегодня замечательная, просто офигительная. 20 и больше чуть-чуть, да? Наверное. Птички поют. Да. Я микрофон закрываю, он вам не видно, не слышно, господа, наверное, да? Теперь-то вам слышно? <звучит> Погода для потяжная просто. Что-нибудь хочешь сказать? Кому-нибудь передать привет? Всем привет. Папе, маме, брату. Все? Которые это видео так и так не видят. <звучит> да? <звучит> Покажи, куда мы смотрим. Вот мы с толпой сейчас смотрим в ту сторону. Хотите посмотреть. Вот Димон подсказывает мне. Покажи им людям. Все а, говорят, а -а -а. да. Короче, мы смотрим туда. А вы нет. Да, вы нет. <связь> Тучка вон на крыло, посмотрите. Солнышко, вон там солнышко. Вон там, вон там, вон там. Стало темно здесь. Зелень просто, просто пышет. Сейчас детка пройдет. Он поехал отсюда. Там у нас лек. Мы находимся, кстати, где? Аугаркне. И что это значит? Всем известно. Ау парк, парк Ау. Ау, Ау. -у. Ну здесь по Ау, здесь вообще здесь ну, все открыто здесь такого места чтобы короче здесь на заблудишься вон. сзади нас он детская площадка да. кстати в такую погоду самое лучшее гулять но почему-то народ сидит дома наверное или подачам что вполне тоже возможно погода шумечать сейчас такой ветер холодный А, начальника. Не ну, пешком идет. Мы машем вам ручкой Скажем вам до свидания. Димон вот, что-то уставший. Раз дома придет, что будет сделать. Что там вкусно у тебя дома сегодня? Я сам не знаю. Нет